Доброго времени суток, я Игорь Черноусов. приветствую вас на вводном уроке тренинга «Эффективное продвижение в Google+. Если вас интересуют эффективные источники бесплатного трафика, если вы интересуетесь автоматизацией в социальных сетях, смотрите это видео до конца. Надеюсь, оно будет вам полезно. А Что будет в этом видео? Я расскажу, для кого я записываю этот тренинг, почему я предлагаю вам еще один тренинг по социальным сетям, причем предлагаю вам этот Тренинг не посмотреть на халяву на Ютубе, хотя большинство уроков будет именно там лежать, а именно купить этот тренинг. Я объясню, почему для вас будет выгоднее его именно купить. Потратите деньги, но сохраните достаточно много времени и главное, нерву Я расскажу, как проходят все мои тренинги и как будет проходить тренинг по Google Plus. Детально расскажу содержимое этого тренинга. То есть, какая информация будет вам дана что вы получите при прохождении этого тренинга и по его окончанию. и в конце ролика я расскажу тем кто интересуется партнерками и будет отдельная информация для реселлеров. кто не знает что такое реселлинг смотрите возможно это именно ваш способ заработка в интернете в описании этого видео будет подробный тайминг можете посмотреть видео инструкцию по каждому из этих вопросов на лучше посмотрите все видео Полностью. Итак, почему же именно Google Plus? Почему социальную сеть, которую многие просто-напросто игнорируют, и не то, что не могут ее активно использовать, а вообще пользоваться этой социальной сетью, такое отношение, предвзятое с моей точки зрения к этой социальной сети, объясняется только одним, что люди просто не умеют пользоваться Google+, и не знают о возможности этой великолепной социальной сети. У меня есть опыт, достаточно большой работы в социальных сетях, продвижение в социальных сетях, Я я могу с уверенностью сказать, что таких инструментов, которые позволяют с нуля раскрутить профиль в социальной сети, у других социальных сетей просто-напросто нет. А Google Plus позволяет сделать честное продвижение в социальной сети без всякой накрутки, без всякого спамерства, используя только инструменты самой социальной сети вы можете быстро раскрутить аккаунт с нуля. А если к этому добавить правильное оформление, правильную настройку профиля в социальной сети, заточенную под конкретную вашу задачу, плюс добавить средства автоматизации то вы получаете просто такое взрывное продвижение вот именно об этом и будет и я буду говорить именно о продвижении о раскрутке и естественно получении трафика бесплатного трафика из этой прекрасной социальной сети как вы будете монетизировать этот трафик это уже лично ваше дело то есть я вам не буду показывать никакие скриншоты не показывать что я тут миллионы миллиардов заработал и так далее монетизация это отдельная тема только друзья пожалуйста помните что вечных тем не бывает и когда информация попадает в паблик то есть становится вот доступной э, всем эффективность от темы начинает <laughs> снижаться вот в то время когда там люди мучают Facebook, изгаляются над контактом бьются головой в одноклассники используйте свободную пока нишу используйте google плюс вы можете из этой социальной сети получать очень хороший качественный трафик у меня сейчас google дает в процентном отношении больше чем facebook и одноклассники вместе взят итак как проходят все мои тренинги и в том числе тренинг по google plus как будет проходить это пошаговый тренинг и именно тренинг то есть на вас не будет вываливаться информация вся сразу и давить вас вы будете получать информацию Порционно по уроку выполнили, написали отчет, получили следующий урок. Вот именно так можно чему-то научиться. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите их сразу вместе своим отчетом и будете сразу же на свою почту получать мои письменные ответы. Все ваши отчеты проверяются. Каждую неделю по четвергам в 20 часов по Москве у нас вебинар обратной связи. То есть приходите в живую, задавайте свои вопросы, я вам буду отвечать и помогать. Раз-две недели во вторник еще один вебинар обратной связи. То есть без помощи вы не останетесь. Все участники тренингов подключаются к закрытой группе ВКонтакте. Там очень много информации, пожалуйста, сразу не начинайте сразу все оттуда качать себе на компьютер и пытаться чего-то изучать. Это тупиковая Ведь так делать не надо. Естественно, создаем Skype чат для того чтобы можно было эффективно общаться быстрее среди участников тренинга и помогать друг другу вот все это будет у вас Цена этого тренинга, вот откуда, из чего она складывается, она складывается из цены авторского скрипта, который вы, естественно, получаете, покупая этот тренинг. Естественно, вы получаете детальную пошаговую инструкцию, как настроить этот скрипт, чтобы он у вас правильно работал и не нарушал правила социальной сети Google ⁇ Только поэтому, из-за обратной связи, из-за авторского скрипта. Я предлагаю вам этот тренинг купить. То есть, если вы будете его откуда-то выдергивать из каких-то непонятных источников, то вы, естественно, лишаетесь всего, что я вам перечислил. Google Plus меняется. Все официальные участники тренинга будут бесплатно получать обновление этого скрипта и помощь, естественно, в настройке. Как и все мои тренинги, тренинг по Google Plus будет поэтапный. То есть, вы сейчас получите... Первый этап. Я расскажу сейчас о содержимом этого первого этапа как только я буду готов с вами поделиться второй частью информации по google плюс все официальные участники тренинга опять же бесплатно как и обновление скрипта получат эту новую информацию о социальной сети google плюс кто включает в себя первый этап тренинга эффективное продвижение google плюс и для кого я записываю этот тренинг то есть если вы не умеете или никогда даже не работали ни в какой социальной сети но вот так вам блин повезло вам правда повезло то у вас есть прекрасная возможность стартануть в социальных сетях именно с качественной социальной сети, которую сделал сам Google. То есть Google плохих вещей не делает. Вы научитесь регистрироваться, правильно оформлять профиль, правильно его настраивать. Вы получите авторскую методику ручного продвижения профиля в социальной сети google плюс эту методику запишет человек елена комарова это мой партнер елена больше полутора лет занимается продвижением google плюс она продвигает канал и профиль языкового центра полиглот покажет свои авторские наработки я очень надеюсь что она именно запишет видео урок по своим именно кейсом по тем успехам которые она получила я вам расскажу как эффективно работать с кругами то есть как быстро набрать себе людей друзья но и самое главное я расскажу как эти круги чистить то есть издалять из них тех людей которые вам не нужны которые с вами не контачат. То есть чтобы у вас была именно активная целевая ваша аудитория я расскажу вам, как работать с сообществами Google Plus, как создавать свои сообщества. И самое главное, поделюсь сервисом, который я уже больше двух лет использую. Сервис, который позволит вам в автоматическом режиме наполнять ваше сообщество нужной вам информацией. Для того чтобы эти сообщества продвигались. И естественно вы получите уникальный авторский скрипт, который позволяет размещать информацию в сообщество, в которое вы вступили. Он сам это делает. Я не буду рассказывать тут детально об этом скрипте, потому что это реально авторская разработка. Это скрипт, которым обладают не так много людей. И вы можете стать одними из них. Вот на этом первый этап. Эффективного продвижения в Google ⁇ будет закончен. Если по ходу тренинга будут возникать какие-то предложения, я буду дописывать и, естественно, дополнять уроки этого тренинга тренинг у нас такой живой как и все мои тренинги ну а теперь как обещал информация для тех кто занимается партнерками и для реселлеров у этого тренинга будет партнерская программа партнерская программа будет двухуровневая с максимальными партнерскими отчислениями до 90 процентов к сожалению продавать мой тренинг стандартными способами будет вам крайне сложно потому что у этого тренинга нет эффективной продающей страницы вот то что вы видите сейчас одностраничный сделаны на джаз-клики я не могу назвать продающей странички поэтому этот тренинг можно продавать будет только с помощью личных рекомендаций вашим друзьям и знакомым после того конечно как вы его пройдете потому что тренинг будет однозначно качественным. но если вы хотите заняться личными продажами этого тренинга то есть вы занимаетесь реселлерством купив этот тренинг он полностью становится вашим то есть вы можете создавать свой одностраничный сайт можете устанавливать свою цену назначать Свои партнерские отчисления, то есть этот тренинг полностью становится вашим. Всю необходимую документацию по передаче прав вы получите в отдельном занятии которое будет именно посвящено партнерке и э, реселлерству. то есть этот тренинг полностью ваш единственное требование это не обрезать мои уроки не добавлять какую то свою коммерческую информацию именно в сами уроки и для того чтобы я мог поддерживать ваших клиентов пожалуйста обязательным условием предпокупки является поле комментариев написать оплачивают тренинг игоря черноусовой и тогда я смогу этому человеку помочь в случае каких-то затруднений. Если у вас возникли какие-то вопросы, либо вы в чем-то сомневаетесь, вы можете написать мне в Skype, либо прийти ко мне на вебинар, ссылка на вебинар внизу и задать мне интересующие вас вопросы. Большое спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Принимайте решение, делайте свой выбор. У вас есть прекрасная возможность стать пользователем очень эффективной социальной сети Google+. Удачи!